Это все-таки э, Миражище, будь он ладен Или не ладен, но для кого как В общем, вчера три миража было Сегодня вот первый тоже есть Без миража этот турнир не обходится Итак, Легион начинает в атаке Райзенки в обороне И с составами познакомимся чуть-чуть позже Пока же смотрим за пистолетным раундом Легионяне можно так называть, легионяня. В общем, ребята врываются на точку Б посредством прессинга через зигзаг и апсы. Ну и, в общем-то, как вы видите, размениваются в равную ситуацию. Правда, при этом еще пока непонятно, смогут ли они э, поставить бомбу и смогут ли удержать точку впоследствии. Поэтому удачи плееру и принцу, но ретейк точки им предстоит практически однозначно. Размен происходит сейчас на точке, и винтик не успевает среагировать на позицию плеера. Как следствие, счет в матче становится 1-0 в пользу команды Rising Esports. И по факту, дамы и господа, конечно, мне очень и очень интересно решение команды Легион, Надежда типа на камбэк во второй половине, по всей видимости. Но это, черт возьми, очень странная надежда, ибо камбэк... Никогда в такой ситуации не обязателен. То есть вы в теории можете и не камбэкнуть вторую половину, и я все-таки приверженец сначала в сильной стороне. Так, сейчас э, почитаю чуть-чуть позже чатик, но сначала мы должны познакомиться с коллективами. Команду Легион сегодня представляют Винтик, Флеш, Бойка, Саднесс, Саднес, прошу прощения и секс машин. Разинг е спорт Это гаечка, плеер Джованши, Макадами и Принц. Ну и, конечно же, администратор данного матча, он же ужасный и всемогущий Володя Дуримарещик. Бойка! хрена себе, вот это поворот. Легионцы выходят на точку А и камня на камни на ней не оставляют. Во всяком случае, размениваются в плюс и даже бомбы уже ставят. Вот это повороты. Повороты не туда, один в два. ситуация, плеер последний 69 хп и нет, к сожалению, девайса, есть лишь только дигл А вот у секс-машин это девайс уже есть, но правда не совсем понятно, где он находится Да и встречи со секс-машиной, со секс-с секс-машиной так и не происходит А по результату вообще 1-1, вот так вот быстро у нас меняется ситуация в матче, кардинально так, Александр, Зевса тоже помнишь? Да, помню, конечно. Радо, приветствую аудиторию Knife TV и желаю всем отличного настроения. Александр, добрый вечер. Рад, что сегодня посчастливость был быть онлайн вместе с вами, Радо. И мне тоже очень радостно, когда я вижу столь адекватных и добрых и понимающих людей на своей трансляции. Поэтому приятного вам просмотра. Присаживайтесь поудобнее и... Берите, может быть, какую-нибудь вкусняшку, чтобы смотреть было еще интереснее Дживанши ставит хедшот Секс-Машине И 3 в 2, в общем-то, ожидается ретейк от команды Rising Esports Сейвить нечего, посему, в общем-то, ретейкать придется Ну и Дживанши остается в соло, его добивает Седнос К сожалению, до ретейка игроки обороны так и не добираются Из вчерашней серии игр удалось посмотреть записи только матч Factor. Даже и не припомню от кого-либо ранее подобные рекламы канала так, что то не понял. Какой рекламы канала? Какого, вернее? Канала Knife TV. Что-то не понял. Кто это, где это меня рекламирует? <laughs> Я бы хочу на трейн или даст. Я бы тоже с радостью посмотрел, или трейн или даст, но, увы. Увы, трейн нам сегодня никто не даст, по всей видимости. 4 в 4, прессинг точки Б, прессинг. Если что, просто имейте в виду, держу в курсе, правильно говорить прессинг. Теперь так всегда и выражайтесь. Гаечка остается в зигзаге, и, конечно, четверых забирать с диглом это... -хо -хо -хо -хо. Малоприятная задача, но, во всяком случае, с такими ваншотами о чем черт не шутит. Но в результате все-таки нет, и все-таки это 3-1. Всем привет, привет, Сань, привет, Виктор, привет Бесик, привет, и тебе тоже огромнейший, огромнейший пруэтище. Дуримар, дай мне слот в судьи, посижу, пишет Пуси Лавер. Но нет, Бодя, никто тебе, конечно же, слот не даст. Потому что это правилами запрещено. Это я про их ножи всю катку, Александр. А, -а, -а, -а господи, все, я понял, понял. Да, с ножами там, конечно, просто жесть какая-то происходила. Далее, выход наконец-то на точку а. а, то все точка БДБ, БДБ, но первый раунд свой в этом матче, напоминаю, команда Легион взяли именно на споте А. Однако сейчас раунд не такой уж и безоблачный, ситуация 2 в 2 и в целом перестрелки, конечно, игрокам атаки лучше сейчас не проигрывать, да и вообще в целом лучше в них не участвовать. Однако, это не касается игрока с ником Бойка, он посчитал нужным все-таки поучаствовать в стрельбе с плеером и проиграл в ней. 12 секунд до взрыва. Дефьюз китов, кстати, у игрока обороны не имеется. Поэтому он, естественно, спешно отправляется на сейв своего калаша. Ну и флэш, разумеется, тоже. Но, как вы знаете, флэш один из быстрейших созданий а на этой планете. один хп остается после взрыва. Вот это фортануло так фортануло. Однако не фартит по-прежнему команде Rising Esports. 4-1 в сильной стороне лететь, это, конечно... Ну, дело каждого, но, тем не менее... Очень печальненько, пока что. Саша, попроси Бесика взять меня в команду. Пожалуйста, он тебя послушает. Бесик, не бери Бодю в команду. Вот такой я плохой. Но на самом деле, конечно. Все-таки возьми его, возьми в команду. Пусть сидит в запасе, если вдруг чего, плюсик же вам точно не повредит. Ну и ему хорошо, и вам замечательно. Далее, 3 в 4. На этот раз уже атака в меньшинстве. И все-таки Rising ESports находит возможности. Правда, тут же их теряют гайчка. Вот эта гайчка. А вот эта гайчка закручивается сейчас на раунде команды Rising Esports. Тем не менее, один G-ваan ши со с против одного винтика с 23 хп. И заметьте, как хитро пытается спрятаться винтик. Сейчас будет очень хитро-мудрая штука. да? То есть сейчас дживанши. Банально! Посидит на Б и поймет, что его соперник ушел на точку А. Но справедливости ради, никто на точку А, конечно же, на данный момент-то вроде бы как и не направляется. Чатик всем, кто пришел на трансляцию, еще раз приветствую. Нет особого времени прям прочитать все сообщения. Как только будут появляться хоть какие-то секундочки, я обязательно вам э -э расскажу. Расскажу свое мнение и отвечу на ваши вопросы. На все отвечу. Но Дживанши, тем не менее, все-таки находит винтика и убивает его. А вот такая делюга, дорогие мои друзья. 4 в 2. 4 в 2, простите. Не в 2, а в 2. Так, так, так, так, так. Принц сделает игру для райзингов. Ну, бесик. В принципе, возможно. Однако принц пока что находится ровно посередине своей команды. по совершенным фрагам. Такая, такая история. При, при неприятнике. Гаечка. Отличный спрей доууу. Три минуса, дамы и господа, в исполнении гаечки. Попытка забрать четвертого, но там на самом деле... Попал! Карамба! Четыре минуса от гаечки и один я не успел заметить даже, кто сделал. Дживанши или кто-то там. Неважно, кто сделал пятый минус. Главное, квадрокилл мы с вами только что увидели. Это круто. Почему у тебя интересный эфир, хотя ты один? Некоторые по два человека ведут, и то неинтересно, а у тебя интересно. Архип Гоу, спасибо большое. Ну, может быть, я надеюсь, у меня есть немножечко харизм и понимание того, о чем я говорю, поэтому, возможно, мои эфиры и интересны вам. Но, в любом случае, еще раз спасибо, я очень рад, что вам нравится. Привет комментатору и чату, Влад, приветствую и тебя тоже, и приятного тебе просмотрика. Витик МВП 100%. Винтик, винтик, винтик МВП. Ну, в принципе, 9-6 пока что идет, но пинг, конечно, у человека 98. Я бы с таким пингом бы немножко, возможно, забомбил и играть бы отказался, но молодец, не стал представлять команду. Экономический раунд от команды Легион. Ребята пытаются засесть в боопсах, ну, собственно, как вы видите, штуки такие, да. То есть все получается... Не совсем слажено у коллектива Rising Esports. Вроде они слаженно Единственное, что сделали, это только запушили оппонента. Ай, флэш! А перезарядка для кого придумана? Непонятно. Один патрон оставался в обойме всего-навсего. И флэш этот патрон выставил. Выстро... Выстрелил. Простите, ребят. Что-то меня сегодня строит дико как-то. 4-4. В, это... в итоге. В... в итоге. все это что? Что со мной? Черт возьми. Сегодня какой день недели, дорогие друзья, вообще вот четверг сегодня. Представьте себе, четверг а меня уже троит. Что завтра будет в пятницу? Боюсь даже представить. Винтики, гайки, мы что, в гараже у кого-то? Песик, мы в гараже у промит. Кс.ру. Привет, друг, спасибо за твои стримы, очень нравится, жалко, что так мало народу, но ты просто лучший. Элис, большое-большое-большое-большое спасибо за такие приятные приятности от души. От души. Я всегда говорю, главное не количество, главное качество. Мне самое главное, что пусть у меня будет там 30-50 человек на трансляции, не обязательно миллионы. Самое главное, чтобы этим людям нравилось то, что я делаю. Ретейк от команды Rising Esports при ситуации 1 в 3. Ну, конечно, Макадами в теории может реализовать даже такую ситуацию. Че уж здесь как бы и не постараться. Есть дефьюз Day, это значит, что... Времени на перестрелке плюс-минус порядка 10 секунд Однако его соперники Малость, самую малость, но все-таки против того Что сейчас могло бы произойти э, в перспективе 5-4 сохраняют по-прежнему преимущество за собой игроки команды Легион По-прежнему, находясь в слабой стороне, они лидируют по ходу этой встречи Завтра 1-4 нижней сетки будет Влад абсолютно верно ну и, собственно, вот вам приколюшки, дамы и господа. Видели, да, что сейчас Rising Esports сделали? Вот это называется «Ребята удачно воспользовались сильной стороной». Даже при наличии неполного девайсного раунда у ребят получилось выиграть раунд, просто запушив кое-где с диглами, да и, в общем-то, все. Почему именно так? Потому что респауны у команды Легион при любых раскладах чуть-чуть дальше от э, позиций, которые в теории могли занять в этом раунде Райзинги. Э, То есть респаун команды Легион был скорее под точку Б, но они решили сыграть точку А, под которую как раз-таки был респаун у команды Райзинг. И в результате произошло столкновение вооруженное, в результате которого был ликвидирован целый отряд команды Легион. Ну а теперь у ребят из атаки, из атакующей стороны... Увы, с деньгами полные болты, полная беда, полные гаечки и так далее. Тем не менее, плеер ошибается, и точка Б, ну, вроде, типа, как теряется. Тут, конечно, вопрос, хаешка от гаечки немножко выход приостанавливает, и плюс еще минус в догонку от него же. Я, кстати, все думал, девушка это или молодой человек, а в результате оказалось, что это молодой человек. Странно, что молодой человек подписался гаечкой, но, по всей видимости, это любовь к некой гаечке таким образом выражается у... Представителя команды <coughs> Rising Esports. Отличнейший хедшот от флэша. Ну и отличный хедшот от Макадами. Сэднес 9 хп, позиция, ну, не сказать, что прям фантастичная. Тем не менее, позиция хороша. И перспективно, что самое главное, бомба, конечно же, установлена под зигзаг. И в наглую просто дефает. Он просто в наглую сел дефать Вот это макадами, вот это приколист Ну, конечно, Сэднос такие штуки Разгрызает, как орешки Налегке и достаточно непринужденно Ну, а посему, в общем-то, раунд Опять-таки остается за атакующей стороной Или просто Чипа Дейл пересмотрел Вот и ник взял Ну, кстати, хороший мультсериал был Я в детстве любил, например, Чипа Дейл Он был добрый, он рассказывал о том, как Бурундучки помогают во всяких Тяжелых ситуациях людям и зверям и, в общем-то, наверное, поэтому я добрый вырос, потому что смотрел в детстве чипадейла. Поэтому смотрите все чипадейла и добрейте, елки-палки, чудо, такие злые все. Минус от Винтика и флеша. Атака вновь разменивается в плюс для себя. Попытка перестрелки на зигзаге неудачная для команды Rising Esports. И таким образом, точка Б вновь потеряна. Ну, неоднократно я уже замечал этот момент. В рамках сегодняшнего матча между этими командами Точка Б у райзингов определенно послабее Ну, либо же Легион оформляют выходы гораздо лучше Именно на точку Б, нежели на спот А Вот как вот я вижу эту ситуацию, да Потому что практически все выходы на точку Б B... Ну, как-то вот фиаско, братан, да? А вот на коман команда Легион на точке А теряются. Выходят в какие-то ненужные размены и еще и как следствие периодически умудряются проигрывать раунды. Хотя, опять же, положа руку на сердце, команда Легион в этом матче... Приятно меня удивляет. Кстати, забавный сейчас момент был. Могли бы сейчас поучаствовать в перестрелке игроки атаки, игрок обороны и игрок атаки. Но немножечко не получилось, да, потому что раунд закончился вот прям самый-самый приятный момент. Привет, Александр, группа приветствует. Александр, не надоело Мираж комментировать? Да я сам, честно сказать, немножечко в замешательстве. Влад, я не очень понимаю, почему такая история случилась, в результате которой мы весь турнир один Мираж смотрим. Зачем вообще другие карты было добавлять в маппу? Вот просто скажите. Чтобы просто играть все катки на Мираже. Секс-машина минусует Принца и еще и Дживанши. Там уже остался 16 эклспоинтами. Винтик пробирается через коннектор. Игроки обороны слишком в глухую защиту уходят. И, к сожалению, теряют очень важную позицию. Теряют аркаду на мидл в исполнении Легиона. И Легион очень быстро... Естественно, приближаются к победе в раунде. 36 кп у гаечки и 4 соперника. Но вылетает один из игроков команды Легион. Поэтому, возможно, в следующем раунде будет пауза. Правда, это, конечно, не точно. Ну, типа дальние перестрелки. Типа в надежде на то, что они как-то... Какой-то профит принесут. Ну, во всяком случае, тут единственный профит может быть. Э, только... Просто в выбитом девайсе из игрока атаки и в перспективе поломки экономики. Но это надо еще очень сильно постараться, чтобы экономику атаки сломать. Там, скорее, атака сама должна очень сильно стараться себе сломать экономику. Ну, в результате гаечка с 23, с 23 мя холспоинтами сейвится. Все игроки атаки также сейвятся, по-моему. И паузы, кстати, нет Кстати, ее нет 8-5, Легион выигрывает первую половину, находясь за слабой стороной Вот такие вообще очень и очень интересные моменты Вот вам статистика 21 к 7 флэш, фрак-лидер команды Легион И гаечка 16 на 10, фраг лидер команды Rising Esports Причем, что в одной команде, что в другой Фрак-лидеры очевидны То есть второе место от них находится на достаточно э, большом расстоянии Попытка свалить от секс-машины, он, в общем-то, как вы видели, с перепуга выбросил вообще все, что у него только было в руках. Ну, на самом деле, конечно, это было сделано для того, чтобы модель чуть-чуть облегчилась и ускорилась. Ну, из-за того, что он был с калашом в руках, да, и с бомбой, простите. И, видимо, игрок решил, что... Я не знаю, что он там решил, а в теории это вообще возможный вариант развития событий, что он просто скинул свой девайс, чтобы его успели подобрать, например, тиммейты. Пока же 2 в 3. И пятый игрок Легиона по-прежнему не вернулся. А активно и активно, и еще раз активно ждем э, возвращения пятого игрока команды Легион. И, возможно, Володя, он же Дуримар, соблаговолит и напишет, не забанила ли пятого игрока команды Легион, потому что баны здесь периодически все-таки вылетают. В меньшинстве игроки атаки пытаются занять точку А. Я бы все-таки здесь, наверное, сконцентрировал внимание на точке Б, но это лишь мое... о хо хо хо Винтик! Это лишь мое мнение, я ни в коем случае не говорю, конечно, что оно правильное, но сейчас с хелпы из коннектора, по всей видимости, игрокам команды Легион предстоит ждать э, игроков Rising Esports. И здесь сразу с двух сторон пытаются открыться игроки атаки. Один из них — это Винтик, и он успевает пройти... И он успевает пройти из опасной позиции. Но, естественно, перестрелку с Макадами выиграть здесь а, было практически невозможно. Очень сильно должно было прям вот сложиться. А, у Сэднеса компьютер выключился. Вот это вот инфа прилетела сейчас в чатик. Ну, ладно, я надеюсь. Ну, что -то тогда он долго заходит. Ну, типа, камбэкнуться. Блин, что, компы сейчас быстро включаются. У меня компьютер включается за... Блин, я не знаю... За 5 секунд. Может, меньше даже, не знаю. Ну, типа, что сейчас? Систему на SSD-диск поставил, и все как бы. Изи. Сэднес, вернись уже скандирует в чатике. Хэштег новый придумали. Так, хорошо, а, давайте быстренько почитаю. Чуть-чуть чатик. Нет, не почитаю. Не почитаю, потому что у нас ожесточенная перепалочка. На меду наметилась. Потеря винтика и потеря гаечки. В результате после разменов ситуация 3 в 2. Команду Rising Esports, конечно же, в большинстве они и так номинально каждый раунд начинают в большинстве. Ну и очередной размен приводит к тому, что команда Легион э, остается в единственном экземпляре. Вернее, представитель команды Легион остается в единственном экземпляре. Ну и услышал. Услышал он сейчас позицию принца, но вот позицию Дживанши пока что предстоит только лишь предугадать. И слышен, конечно. Ой, Дживанши. Отличный, просто бесподобнейший кавер Принца. И в результате 8-7. Минимальный перевес за командой Легион. Ну и смена сторон, в результате которой легионовцы начнут в сильной стороне. И так уже с перевесом. так -с, что же вы там пока что понаписали? Привет, Александр. Так здоровался. Есть ли зрители из Узбекистана? Нурсул... Нурсултон. Полагаю, наверное, есть. Привет из Таджикистана, Фирдовс, приветствую. А, с ХК тоже надо будет, Мираж, пикнуть. <laughs> Бесик, пикайте, ради бога, никто не против. А, просто Легион любит Мираж. Ну, тоже хорошо, почему нет? Анальные ласки бы в команду к легиону, был бы тандем секс-машины и анальные ласки, пишет Витя Действительно не ошибка Так круто смотреть 1.6 и так круто один зритель на твиче я Валик, зато на ютубе их в данный момент 30 плюс Ну твич это, блин, это помойка, которую вообще я на которую болт клал И еще другим болтом накрывал, в общем просто пошли они в задницу с, с эти, со своими ограничениями и со своими алгоритмами погаными а, так, э, нюк еще хорошо, да, 23 на 7 а, Ну, нюк, нюк хорошая карта И, в теории, хорошим тимплеем можно добиться победы Так, видимо, матч не будет запущен, пока не вернется пятый игрок Легиона, то есть Седмос Будем ждать Тогда подержу Волту. Я и на ютубе, и на твиче пишут Будем честны Честны, будем честны, это ПСДЦ Ну вот, видишь, а Валик, говорит, он один Подержу болт тут свой, естественно Ну, блин, понятное дело, Валик Не надо чужие болты держать Денчик, братишка, такое же, но это же неправильно Зачем держать чужой болт? А, Виктор, ты знаешь узбекский вопрос от Нурсултона Но Витя ответил, что немного понимает Но, говорит, не может так, это игра, в которую играют, спрашивает Арслон. Да, представь себе, Арслон играют, и достаточно много людей. Сэднес, вернись. Снова хэштег пролетает. Это именно сейчас происходит? Да, это вот прям матч в лайве. То есть, собственно говоря, именно поэтому мы и ждем окончания паузы. Тяжелее ничего не держал. Блин, тут как бы... Либо в твоей жизни все настолько круто, что ты тяжелее болта ничего не держал Либо болт просто сверху весистый <laughs> Что тоже как бы хорошо Так что, Денчик, все замечательно у тебя Райзинг выиграет Ну, очень сложно предположить, как райзинг будут выигрывать в атаке Но предположить это в теории все-таки можно Саня, здорово, дружище, Закир, приветствую У него не очень ПК, поэтому придется подождать Ну, в таком случае подождем Чё ж делать? то а, Саня, здорово дружить, так это только что прочитал. У меня компьютер включается за полторы минуты минимум, так что понимаю его бесик ничегось. Твоего его, Валик, ну блин, ну ладно тебе, ну не надо рассказывать, кто где чьи болты держал. Ну на самом деле, конечно, такого не было, такого не было. Мы в анстапе был все ребята нормальные, у нас таких не было. Хотя кто знает, кто знает, вдруг кто-то притворялся нормально. Странно, что Легион паузу не берет. Да, Радо, я вот тоже не понимаю. Вроде пятый игрок вылетел, и пауза вполне себе здесь напрашивалась. Саня, это у тебя 5 секунд, а у кого-то до сих пор седьмая винда и так далее и тому подобное. И загрузка, и прогрузка не быстра. Понимаю, Вить, понимаю, но просто типа даже седьмая винда у меня загружалась на SSD-диске. Ну хорошо, ну 30 секунд это потолок. Просто я не представляю, с чего там человек вообще сейчас может играть. Ну типа это вообще так даже, как он называется, калькулятор, вот на банане, на тускане бананы держали. В пятером. В пятером держали друг другу бананы. Игра на сервере, паузу не взять. Так, блин, Володя же может прописать в паузу, просто поставить как бы. Это же изи. Что там? Я забыл просто команду, но она прописывается. Я ж когда турниры проводил, ставил паузу ребятам, когда просили. Виктор, у меня Windows 10, но она не быстро включается. Блин, ну не знаю, у меня, вот повторюсь, десятка включается за 5 секунд. Просто надо разориться один раз на SSD диск. И вы поймете, как вы хреново жили, пока у вас его не было. Вот прям я говорю, вот вам на, на полном серьезе, если у вас нет SSD диска, прям вот жди Блин, а прикиньте, это лайф сейчас идет. <laughs> нет, это, конечно, не лайв, это просто. Даже рестарта никто не давал, в общем-то. В общем, разоритесь на SSD-диск, и будет вам счастье. Только с тобой вдвоем помним Unstoppable, плюс GSG иногда напоминает в TeamSpeak тройничок. Но как? А, кстати, где вообще, Денчик, ты знаешь, каких-нибудь там, ну, вернее, общался там с Кубиком, с Пневмой, там, с Кейфом? Может, они живы вообще там еще? С Чевом Челиосом там все дела. Хаги-Ваги, привет тебе. Please pass me these models uh, players uh, Nope uh, These models not for sale uh, Эмки Юра, октябрьский К сожалению, без понятия, ребята играют не на фасткапе этот матч Лёша, вернись меняются хэштеги, но Лёш, кстати, вернулся, кстати, вернулся. Седнес э -э, здесь. Седнес, хе! Как дела? Хаги Ваги, да потихонечку все вот поганый ковид никак меня не отпустит, ну никак не отстанет от меня. Вроде чувствую себя уже хорошо. А ПЦР эти долбанные Заколебался уже сдавать и каждая сдача он положительный, положительный, положительный. Полож... Когда этой папе елки-палки закончится Так, блин, я не успеваю за чатом. А, Виктор, как к нам тоже поучаствовать Так, так, так, так, так, приветствую, приветствую да, да, Можешь спросить у стримера, Саня объяснит Ты же любишь, нет, Витя, нет, спасибо, воздержусь а, Гай Модис, Рома, приветствую Давно не общались, да, Закир. Давно не общались. И, к сожалению, пока что на этом все. Чатик больше читать не успеваю. Врываемся на вторую пистолеточку. Разинг Esports э, в атаке. Легион, как я уже ранее говорил, обороняются. И посмотрим, как сейчас райзинги построят раунд. В общем-то, на точку А. А именно на точку А они планируют его. Ну, не совсем оправданный поджим от секс-машины, как мне кажется, можно было прям совсем-совсем без него обойтись. Но при этом почему-то никто не чекает яму, вообще от слова абсолютно никто. Как результат, райзинки забирают себе точку А, и ни единого минуса до сих пор от легионцев. Плеер отличный хэдшот из Сэднас тоже без минуса. Просто парадоксальнейший хреновый раунд от команды Легион. Пропущена яма, глупейший поджим... Ковров неосмысленный Он не то чтобы глуш... глупейший Он неосмысленный По факту он был просто не нужен Но ладно а, Ладно, как говорится, сделано уже и сделано Райзинги в 17 раунде этой встречи Предпринимают решение сделать то же самое Что и делали легионцы Во втором, во втором раунде этой встречи И поставить бомбу на точке Б Естественно, препятствовать игроки с Обороны с пистолетами Здесь практически не могут Однако легионцы... Не помню, как в итоге закончился этот раунд. По-моему, легионцы его выиграли. Винтик. Остался один против троих. И, конечно, без ретейка. Поэтому у меня быстренько появляется время почитать чат. Со всеми связь потерял ГСГ. С... ГСГ с пневмой иногда общается. Пожары тушат. Говорит, в МЧС работает. длина себе. Серьезный человек он? Слушай. Серьезнее некуда. Вот именно это же Володя. Он пока поймет, как включать. А, бесик. -а -а, ну, да. Про этот момент я забыл. Держали бананы. Оу oh май. Да, именно так и есть. <laughs> Александр, будет ли этот матч интереснее, чем вчера с Блидами? Конкретно этот? Полагаю, да. Вот это поворот. Теперь точно райзинги заберу. Саднес еще не разогрел ПК. А, ну да, его, конечно, его нужно еще... Прогреть немножко Дождаться рабочей температуры И только после этого, в общем-то, можно будет уже тащить У него сейчас, знаете, типа он зашел в игру У него 10 fps. Ждем, пока она поднимется Потихонечку, потихонечку Вот в следующем раунде у него там будет уже 20 У Седнеса настройки слетели Серьезно? Есть компьютеры, которые после выключения Теряют настройки? Это максимально интересно. У него оперативной памяти, видимо, нету, да. Она очищается за 2, ми... за 2 миллисекунды. Хотя, блин, у него компьютер 5 минут включается. Поэтому ладно, я не удивлен. <sLP> я ничему не удивлен. Так, счет. Счет 9-8. В пользу Rising Esports. Ребята в атаке вырываются вперед. И Винтик. Шмальнул. Э, в дживанши. Гаечка. Шмальнула. Винтика. Шмальнул, простите. И Седнас. У которого, по идее, в этом раунде уже где-то в районе 20-30 фпс. -а. Он уже более рад. Но по-прежнему пока что просто стоит АФК. Подпирает стену. Знаете, меня частенько в школе удаляли с уроков. И заставляли вот так вот стоять. Ау, все, до свидания. Ау, Фидерзейн, Замечательно. В общем, я приблизительно так же стоял. Мне говорили, выйди из класса, стой рядом со входом. Ну, я, в общем-то, выходил и точно так же растворялся нигде. И в результате Сэднес точно так же сделал и сейчас Взял и растворился К сожалению, снова команды Легион остаются в меньшинстве Но на этот раз это плохо Потому что теперь быстрые действия от команды Разенки и Спортс Практически всегда будут заканчиваться поражением в раунде для Легиона И тут просто дело техники выиграть такой матч То есть теперь Легион как будто бы не за сильную сторону Ну потому что банально просто меньше Они не сумеют реализовать владение картой Потому что владеть-то елки-палки некому. Дживанши дал разменный минус за энтрифраг от команды Легиона. Однако Винтик, при этом находящийся в а, КТ респауне, пытается бороться, но взрывается на вражеской хаешке. А, Флеш а, разносит кочерышку гаечки. И Дживанши все-таки погибает. Принц последний. Почему принц не играл в какой-то тимплейный контрстрайк со своими... Ой-ой-ой-ой. Серьезно. Игрок, находящийся в позиции СВП взял и не попал Парадокс на парадоксе, 10-9 Юра, кстати, приветствую, очень рад, что ты все-таки успел на трансляцию Приятного тебе просмотра В наши годы обычно, если растворялись, то в компьютерных клубах, Александр Именно так и было Именно так и было Как сейчас, помню, 8 рублей час <свы> Я очень быстро растворялся И просто сидел, причем... Даже не всегда играл в Counter-Strike. Очень любил поиграть в StarCraft. В то время я прям вообще в него по чернухе задротил. Но все таки конечно, КС всегда любил. Ну, просто типа в КС с ботами же неинтересно, а в компьютерный клуб приходишь, там не всегда все шпилили в КС. Ну что, бойка! Бойка очень бойко стреляет, как обычно, и все-таки забирает одного из опаснейших игроков команды Rising Спорт, это гаечка. Тем не менее, при равном количестве игроков, все-таки оборона вполне себе жизнеспособна, даже в этой ситуации. Кстати, нас вернулся, в этот раз у него вроде все чуть-чуть лучше. Александр, а если за команду зайдет человек, не игравший ни одной карты на турнире? Команда получит техническое поражение за это. Винтик убегает на сейф И, кстати, да, ситуация это была не 3 в 3, как оказывается Седнес у нас показывается на барах как живой персонаж Но, по факту, живым, конечно, не является Это баг сервера Так, э -э, старик был бомба что то не очень понял, кто старик и почему он был бомбой Непонятный вопрос или непонятное утверждение. Всем привет, только подключился. Какие скиллы? Дима, приветствую. Матч не на фасткапе, поэтому, увы, подсказать не могу. А вообще, по факту, да. Конечно, учитывая момент, что все команды предоставляли э, свои составы администрации турнира. Э, и вот те, кто указан... А, господи, не старик, старик! Блин, старик был бомба, все, понял. В таком случае, да, вот тут вот момент важный, когда ударение очень много решает. Старик, да, старик просто бомба. Я бы даже сказал. Прям с неправильным ударением, но бомба. Просто обожал. Причем тогда еще не сильно был, как бы, прошарен в английском языке, так скажем. И вообще не понимал, что там по сюжету Но мне просто нравилась механика Обожал всегда играть за зергов Обожал момент того, что они чертовски Все такие в слизи и неприятные А мне почему-то это нравилось Но однако однако Потом проникся сюжетом и полюбил Старкрафт Еще больше, потому что сюжет там все-таки Близзарды... Близзарды умеют делать Сюжет, который цепляют Но не будем сейчас РТС, у нас все-таки здесь шутеры Все-таки стрелялочки от Первого лица и команда разненькие Походу по ходу дела, беспроблемно практически выигрывает третий раунд. Седнос притаившийся... Нет, к сожалению, нет. Третий минус хотелось увидеть, но его не завезли. 13-9, между прочим, райзинг и спорс уверенно стремятся к победе. Так вот вопрос, да, то есть состав, состав команды... Нужно было предоставить до турнира. Все, кто был указан в этом самом турнире, в этом самом составе, могут участвовать в играх. Если команда за запустит к себе на игру человека, который не был указан в этих списках, тогда они получат техническое поражение. Если он есть в этом списке, то ничего не будет. Потому что это разрешено. Ну что, арка... Райзинг! Райзинг! Добрейшее утро вам, господа! Оставили... Я просто не знаю, как вообще можно было додуматься до такого комбо неадекватного раунда. Бомбу нужно нести на точку Б, Они вместо этого просто оставили игрока команды вместе с бомбой в спине, чтобы он ждал, значит, поджим. Но он дождался поджим. Его убили нахрен, и все, и потерянная бомба. И как теперь выигрывать этот раунд принцу? Принц, конечно, может и хорошо стреляет, но все-таки три оппонента. И он все-таки без позиции. Ну, хороший выход, выход простите, с потерей 26% э, процентов здоровья, но, знаете... Тут вот важный момент. Сумеет ли понять, где флеш? И сумеет ли вообще что-то здесь сделать? И как вообще все это будет разыгрываться? Ну, позиция Седноса очевидна, конечно. Здесь, кроме как позицию на не нет смысла какую-то другую занимать. А вот перестрелка, в принципе, сейчас не нужна, но он, однако, в нее ввязывается и выигрывает в результате, чего, конечно, сейчас просто получит свинец даже в лицо. Даже в. Нет! Флеш можно было идти еще медленнее. Можно было идти куда медленнее, дамы и господа. И в результате, ну, флешкой еще просто спалим, спалим место, где мы находимся. Но ну, 18 хп. И, конечно, позиция теперь. В огромнейшем плюсе у принца Дефьюз китов нет Нету флеша. Поэтому тут достаточно потянуть еще хотя бы 2 секунды Садиться на дефьюз Вот теперь самое главное либо убить, либо спугнуть но успевает все-таки Принц затащить. И еще один парадоксальнейший раунд, который я думал все-таки будет проигран. Но прикол, прикол. Порадовали, очень приятно порадовали и удивили меня райзинге. в частности Принц. И вспоминаю сообщение в чате, что Принц сделает игру. Команде Райзинг Вот сейчас 100% согласен Он им как минимум один раунд Один из важнейших раундов сделал Потому что сейчас у Легиона Начала шататься экономика Если Райзинг достигнут победы А они, как вы видите, уже к этому при Приближаются потихоньку Если они выиграют этот раунд В таком случае Команда Легиона останутся без экономики На, возможно, последний раунд этой встречи Но что Почему-то пошло не так, и команда Rising eSports сделав entry фраг вообще никак не стали этим пользоваться, то есть никакой агрессии они проявлять не стали, решили вдумчиво сыграть и в результате вышли на ситуацию один в один, как вы понимаете, в подобной ситуации нет абсолютно никакой гарантии победы ни одного игрока, ни другого, но у плеера 100 хп есть позиция, у винтика 52 хп и позиции нет. И тайминги сыграли таким образом, что плеер вовремя подпрыгнул на ящик, вовремя увидел соперника и вовремя его забрал. Ну а как результат, это все-таки 15-й раунд для коллектива Rising Esports и экономика, как я и говорил, помахала команде Легион ручкой. Не то чтобы прям сильно, но фамасы, вероятнее всего, с первыми, ну, в лучшем случае, со вторыми арморами, конечно же, будут. А вот у Бойка даже есть Эмк, что тоже, в общем-то, неплохо. При этом, конечно, огромнейший, огромнейший перевес по экономике у команды Разенки Спортс. Там даже есть снайперская винтовка у Принца. И минус, кстати говоря, с этой самой снайперской винтовки. Уже сделан! на на, -на, -на, -на! Что ж с Легионом-то сегодня такое? Бойка ошибается и не успевает помочь своему тиммейту, не успевает спасти его от гибели, и в результате точка А падает, а с ней все надежды команды Легион на победу падают. Потому что остается в соло флэш и при этом есть два калаша и снайперская винтовка. С огромной дар... Дорогие мои друзья, доли вероятности это не играбельный раунд, потому что нет даже дефьюз китов. Но окей, может быть они и будут подобраны, но плеер просто не позволяет зайти сопернику в коннектор. 16-9! И поэтому, именно поэтому, дамы и господа, еще раз повторюсь. Зачем было пикать в самом начале слабую сторону на мираже? К чему эти эксперименты? Надо было пикать оборону? Чтобы сразу было понятно, что, оказывается, у легионцев атака-то лучше, чем оборона. И камбэк-то как раз они могли сделать именно в атаке. Но что поделать?